инстаграм приложение для селфи девочек или мощный инструмент продаж для предпринимателей с вами роман Стельмах и брис инстаграм еще два года назад я думал что инстаграм это для студентов в основном девочек которые фотографируют свою еду и описывают какая она вкусно еще до того как ее попробовали сейчас же я уверен что инстаграм аккаунт нужен всем предпринимателям и вот почему 400 ежедневно активных пользователей instagram в мире в Португалии почти 2 миллиона пользователей Instagram. Это почти 20% населения Португалии. Из них 53% больше половины старше 25 лет. И 11% пользователей старше 45 лет. 70% пользователей Instagram проверяет его ежедневно. Количество пользователей Instagram достигло 700 миллионов. Еще в июне 2016 года их было 500, плюс 200 миллионов за 10 месяцев. Это наиболее быстрорастущая социальная сеть в мире. 15 минут в среднем проводит каждый пользователь в день в Инстаграм. Примерно 80% пользователей подписаны на бизнес-странички в Инстаграме. Примерно 20% пользователей интернет используют Инстаграм. Да, снова много цифр, я знаю. Я все это к тому, что если вы предприниматель, то нужно идти туда, где ваши клиенты. Инстаграм – это вторая после Фейсбука по количеству пользователей социальная сеть. С помощью Инстаграм и системного взаимодействия с комьюнити вы сможете построить реальные тесные отношения с потенциальными клиентами. Вы сможете увеличить аудиторию тех, кто будет знать ваш бренд. С помощью Инстаграм вы сможете повысить доверие к себе, так как многие процессы будут видны и бизнес будет выглядеть прозрачным. Вы сможете акцентировать внимание на сильных сторонах вашего бренда и вызывать позитивные эмоции. Вы сможете повысить трафик на ваш сайт. Если вы занимаетесь онлайн продажами, продажи сразу же вырастут. Лично я использую Instagram Prismedia каждый раз, когда знакомлюсь с клиентом онлайн или при встрече. Я просто беру телефон, открываю приложение, листаю, Комментируя фотографии, рассказывая историю жизни нашей компании. Это снимает тысячу вопросов сразу, потому что все выглядит абсолютно понятно, объяснимо и прозрачно. На сегодня все. Я буду и дальше делиться своим опытом и рассказывать, как работа в социальных сетях влияет на развитие нашего бизнеса. Подписывайтесь на YouTube, Facebook и, конечно же, Instagram. Пока!